Нужно ли ревновать о дарах духовных? Апостол Павел писал, ревнуйте о дарах больших и я покажу вам путь еще превосходнейший. Чтобы действовать в силе Духа Святого, в той силе в которой действовала первоапостольская церковь, нужно ревновать о дарах духовных. И Господь дает эти дары. И зачем Он дает эти дары? Не для того, чтобы мы ходили и хвалились этими дарами, не для того, чтобы кому-то что-то доказать или показать, какую Бог дал нам силу, но все это дается нам как вспоможение, как для того, чтобы проповедовать Евангелие в силе Духа Святого, чтобы люди, видя то, что творит Господь, эти добрые дела, которые Господь делает, исцеляет больных, изгоняет бесов и другие чудеса и знамения, пророчества, иные языки и все остальное, вот, все это для того, чтобы показать силу Божью, чтобы Господь прославился, вот. Поэтому наша первоначальная цель это проповедь Евангелия, это Евангелие покаяния, мой, мой милый друг, если ты еще грешишь, ты очень плохо закончишь, если не покаешься в своих грехах. Вот проповедь Евангелия, что человеку, каждому человеку нужно покаяться в своих грехах, ибо Бог, Повелевает ныне каждому человеку повсюду покаяться в своих грехах и примириться с Богом. Если человек не примирится с Богом, если он не будет в тесных отношениях с Богом, если Господь не будет действовать через такого человека, этот человек бесполезен на этой земле. Он живет для себя, он живет своей жизнью, он живет греховной жизнью, он делает всякого рода беззакония. И такой человек услышит, отойди от меня, и никогда не знал тебя. Отойди от меня, делающий беззаконие. Так скажет Христос в последний день, когда человек предстанет пред Ним. Поэтому, чтобы этого не случилось, нужно жить свято на этой земле, нужно знать Господа, нужно слышать Его голос, нужно исполнять Его повеление. И тогда Господь скажет: войди, раб Мой, в обитель Господина Твоего. И если же ты все-таки принял твердое решение, принял твердое решение следовать за Иисусом Христом, то иди, и иди за Ним, иди в чистоте и святости. Родись от воды и духа, чтобы слышать голос Духа Святого и исполняя его повеление. Да благословит вас Господь наш Иисус.